Какой следующий показатель в карте, Михаил? Да, давайте мы посмотрим, Положим. куда мы дальше пойдем. Итак, следующий у нас идет бизнес-карьера. Бизнес-карьера, я обозначил его показатель достатка. То есть, заметьте, мы с вами сейчас говорим о том, о, чем, как бы, о тех вещах, о которых все переживают. Все стремятся к успеху. Все стремятся к любви, но все хотят жить в достатке. И вот третий показатель достаток бизнес-карьера Михаила Задорнова в этом показателе – комбинация 21 3. Сразу предупреждаю, 21 – это не кармический долг, не кармический долг. Просто есть определенные комбинации, которые помогают решать главную задачу. В данном случае Михаила Задорнова в показателе достатка троечка. То есть ему нужно было решать задачу, научиться по жизни решать задачи, связанную с тройкой. И в том, как он эту задачу мог правильно решать, ему помогала двойка и единица. Ну, до, до них мы дойдем. Итак, если по-простому, достаток Михаила Задорнова зависел от способности проявлять себя через тройку. Тройка – это энергия дружелюбного общения через речь, творческого самовыражения. Поэтому я здесь написал главное значение троечки – это творчество. Творческое самовыражение – это когда, неважно, что я делаю, внутри меня, внутри меня при этом присутствует состояние или чувство. Как мне нравится делать то, что я делаю. Я стараюсь вам передать сейчас это чувство. Потому что каждая из цифр – это энергия. И это определенное внутреннее состояние. И вот бизнес-карьера – и достаток Михаила Задорнова зависело от того, насколько внутри него вот, присутствовало это чувство: как мне нравится делать то, что я делаю. Это называется творческое самовыражение. В той степени, в которой он проявлял в себе вот это состояние. Он добивался успеха в бизнесе, в карьере, то есть который выражался в достаток, выливался в достаток. Ну, и мы можем понять, дальше там также после творчества оптимизм, энтузиазм, вдохновение, артистизм. Примером тройки являются дети с одной стороны, с другой стороны, примером троечки являются артисты. Всех артистов в картах где-то как-то очень сильно стоят тройки. Ну, или присутствует задача по тройке. Потому что тройка – это творчество и артистизм. Вот почему неудивительно, хотя начинал Михаил Задорнов как инженер космических кораблей, в конечном счете он стал артистом, публицистом, литератором, телеведущим, да, который, вот, дружитно общаясь через речь, проявлял свое творчество, а оптимизм, энтузиазм, вдохновение – артистизм, то есть э, из всех показателей матрицы Михаила Задорнова больше всего успеха он достиг вот в реализации, в осуществлении этой задачи, то есть творчество Михаила Задорнова проявлял безупречно по жизни своей. Видите, я здесь пишу дружелюбие, дружелюбие это когда внутри меня чувства и ты мне нравишься, и ты мне нравишься, и ты мне нравишься, то есть ну, у меня нет врагов как бы, да. Я в каждом человека вижу что-то хорошее. Да? Ну или поворачиваюсь к нему, вот, э -э -э -э -э, строю с ним отношения с той его стороны, ну, которая мне очень нравится. И поэтому внутреннее чувство, ты мне нравишься, и ты мне нравишься, и ты. И то, что я делаю, так мне нравится, это творческое самовыражение. Вот от того, насколько Михаилу удавалось проявлять себе это состояние, Этим он зарабатывал себе на жизнь. И много заработал. Михаил Задор, он был богатым человеком. Да? И все свое богатство, все свое состояние он создал вот решением этой задачи. А помните, я вам говорил, что троечка в данном случае должна была опираться на двойку и на единичку. То есть на единицу, на целеустремленность мы говорили уже об этой энергии. А о двойке я еще не рассказывал. А двойка это энергия эмоционального равновесия и эмоциональной поддержки. То есть двойка требует от человека этой способности, умения переваривать негатив и делиться в ответ позитивом. То есть человек со мной по-хорошему, а я с ним по-плохому. Э, по двоечка. А я с ним по-хорошему. Человек со мной по-плохому, а я по-хорошему. Человек рядом со мной набрался позитивной энергии, ему стало хорошо. Это называется, я дал человеку эмоциональную поддержку. И когда ему стало хорошо, я говорю, слушай, это такой классный, давай вместе с тобой сделаем вот это. Что двойка – это работа в команде. Поэтому Способность проявлять творчество, эту способность, эта способность Михаила должна была опираться на его целеустремленность, способность их к цели, достигать ее независимо самостоятельно, уверенно, не получая никакой поддержки. И на умение двойка, находить общий язык, сотрудничать, давая эмоциональную поддержку, вот, работать в команде. И в той степени, в которой он эти задачи решал, его творчество процветало.